In every thread she crafted her delight A woman touched with spirit She dances toward the light. Ah.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 Здравствуйте, дорогие наши подруги. Мы рады вас приветствовать сегодня на 28-м женском седере проекта Кэшер. И с вами сегодня Ирина Склянкина. Анна Горская. Елена, включи микрофон. Елена, Красильщик. Иномоторная. Конечно же, хотелось начать. С пожелания той женщины, благодаря которой мы сегодня все собрались, со Светланой Екименко, основательницей нашей замечательной женской организации «Проект Кешер». Добрый день, дорогие подруги. Сегодня для нашей организации, для проекта Кешер особый день. Сегодня мы собрались на наш традиционный женский седер. Мы собрались вместе, чтобы еще раз встретить, вспомнить историю исхода чтобы еще раз поговорить о роли женщины в трудные моменты еврейской истории, чтобы выразить друг другу свою поддержку, единение и пожелания всего самого лучшего. Я желаю нам хорошей работы сегодня, радостных встреч и хорошего настроения. Всем хорошего женского седора. Всего доброго. Спасибо большое, Светлана, и только хочется сказать Амен. А теперь Амэн. давайте поприветствуем Амэн. руководителя проекта Кешер в России Елену Фельдман. Да, добрый день всем. Я рада приветствовать всех на нашем двадцать восьмом женском седере. Немножко истории, что первый женский седер прошел в девяносто пятом году как раз в моем родном городе Тула в Ясной Поляне. И очень приятно, что с каждым годом все больше женщин из разных городов России присоединяются к нам, чтобы вместе за две недели до Песха объединиться за одним столом единения и поддержки, подготовиться к седру дома или в общине. Как сказала Светлана, поговорить о роли женщины в истории исхода, ведь мы знаем, что именно женщины исхода показали, как нужно действовать в сложные времена. И, конечно, все эти годы... Проект Кешер не только поддерживает женщин, но и способствует дальнейшему их развитию. Хорошего всем праздника, мы вместе. Спасибо большое, Елена. Почему мы делаем женский седр? Да потому что мы хотим изменить ситуацию, когда женщина... Только убирают и только готовятся перед Песохом, не принимая активного участия в, в, в самом седре. Женский седр проходит за две недели до Песоха и готовит нас к последующему его проведению дома или в общине, помогая каждой из нас оживить собственные связи с еврейской историей, ощ, ощутить наше чувство ответственности за будущего нашего народа. Женский седр – это обращение к современным женщинам-лидерам через призму истории праздника. Показывающая преемственность нашей деятельности от героинь исхода. Ирина, микрофон. Спасибо. Да. И э, хотелось бы э, начать с э, э, э, со специального благословения. Миша Берех. Это благословение читают за тех, кому нужна поддержка, за тех, кому нужно исцеление физическое и духовное. Давайте прочитаем его. Мишабераха Ватейну, Микорха Брахали матейну. Мишабераха Матейну, Микорха Брахали Ватейну. Пусть сила, что благословила тех, кто был до нас, поможет нам обрести смелость, превратить нашу жизнь во благо. Благослови тех, кому необходимо исцеление. И даруем рифуаш лима. Возрождение тела, возрождение духа. И скажем амен. Амен. амен. Я предлагаю вам еще одно очень важное благословение для каждой женщины это благословение дочерей. Брухут хабанот тахат ханфэ хашхина. Брухим хабаим тахат ханфэйш хашхина. Хашхина Таварехальби Ахаба Башалом. Да, будете вы благословенны крылами Шхины, да благословит всех Шхина любовью и миром. И скажем Ан. Дорогие подруги, мы просили вас приготовить свечи. Ведь действительно мы знаем, что каждый праздник начинается с того, что женщина зажигает свечи и произносит благословение. Сейчас мы произнесем наше благословение, и после этого у вас будет возможность для немножко времени для личной молитвы, личной просьбы ко Всевышнему о том, что вас сейчас волнует. Сегодня мы поддержим эту традицию и произнесем это обращение. Давайте. Зажигать свечи. Сейчас, сейчас, сейчас. Ну что, я надеюсь, все готовы. Баруха Тааданай, Лухейну Мела Хаулам, Ашерки Дышана, Бомицвета Ветзувану. Лиходлих Нершель Мтов. Амен. Можно поделиться светом друг с другом, у кого есть свет. Как делали на наших семинарах, да, мы подносили свечи, показать. подносили свечи к окнам, и свечи отражались множеством огней. И таким образом мы посылали приветы своим подругам, которые сейчас далеко. Делись с ними теплом своих сердец. И сейчас хочется нам всех вас обнять лично, потрогать, но пока это невозможно. Да? В ближайшее время, надеемся, это осуществится. Вот с этими пожеланиями, с пожеланиями добра, света, мы а, можем друг другу показать свои праздничные свечи. Это одна из уникальных особенностей женского седра, да, что женщины собираются вместе и готовятся к Песаху. И мы знаем, что в традиционной агоде о женщинах-то очень мало говорится. И мы решили это дополнить, эту ситуацию исправить да, и дополнить немножко традиционную году. Для чего выпустили свою Агаду женскую, она называется «Новая года, путь продолжается». И она подчеркивает роль женщин в истории исхода. А для чего? Потому что каждая из нас вышла из Египта много-много лет назад. И каждый год мы должны снова выходить из Египта и рассказывать историю о своем освобождении в прошлом году, что с нами случилось такого, из чего мы вышли. И перед Песохом мы проводим особую специальную процедуру. Для чего? Для того, чтобы упорядочить свою жизнь. И готовим свое тело, сознание, свой дом, пространство вокруг, чтобы принять мощную энергию трансформации освобождения, которая идет от Песоха. И вечером в САМПЕСах проводится особая процедура, которая называется порядок. CEDR, да, И на ней, с помощью специальной технологии во время трапезы, у нас есть возможность строить свою жизнь тот самый цедр порядок, вопреки доминирующим большую часть времени силам хаоса. Дорогие друзья! Мы с вами знаем, дорогие подруги, мы с вами знаем, что на столе у нас обязательно должно быть особое блюдо. Это, конечно же, наша киара. Давайте вспомним, что у нас должно быть на киаре вообще. И э, я вас попрошу писать в чате. Как вы думаете? Я буду помогать зачитывать, да. что у нас на киаре. Что на киаре должно присутствовать во время Песоха на нашем столе. Пишите. Так, кто, Юля, первый, кто первый начнет? Марор! марор. Да. Есть. Болька зелень, да? Маца, спасибо, да? Юля, спасибо. Хлеб нашей бедности. Опять Марор, смотри, популярность набирает. Харосы, ура, что-то сладенькое. Спасибо. Карпас, соленая вода. Марор, маца, харосы. Почти все угадали, еще что-то осталось. Еще две позиции. И... Позиция один раз, позиция один два, позиция один три. Зра! Зра! ура Зроа! Зроа! Зра! Зра! Зра! Да. И еще, еще последняя, последняя позиция. Да. Позиция один раз, позиция два. Позиция три, покажу сейчас ее. Держу в руках эту позицию. <реклама> ура! Вот она! Да. Да. Да. Это еще одна особенность Володь, женского седра, да? кроме того, что собираются женщины, говорят о роли женщин в истории исхода. Апельсин. А почему мы сейчас все узнаем? Анна? Давайте, подруги, вспомним, что означают все наши атрибуты на киаре. Маца – это, конечно же, хлеб бедных, символ скромного существования во время рабства. Бойца в Талмуде символизирует гармонию. Марор – символ истины, напоминание о горечи египетского рабства. Карпас – представляется на киаре энергией символом весны и возрождения, что, конечно же, нам сейчас всем очень необходимо. Зруа символизирует закон Бога и жертвоприношение во время храма. Харосет символизирует глину, которую использовали для строительства рабы в Египте. Хазерет возвращается символ нашей души. И, конечно же, апельсин, наш самый, наверное, вкусный и сладкий, как символ принадлежности женщины к древнейшим традициям иудаизма. Еще одно отличие новой годы проекта Кешир — четыре бокала, которые мы поднимаем в честь женщин, как выражение уважения и почитания еврейским женщинам-лидерам, учителям и подвижницам, которые на протяжении всей истории трудились на благо освобождения других. Я предлагаю поднять первый бокал сегодня за нас, преемниц и последовательниц тех замечательных женщин. За всех нас, кто собрался на сегодняшней встрече. Замечательно. В течение Лейла Седера, как вы знаете, рассматриваются четыре типа детей, четыре типа людей. В ортодоксальных Седерах это четыре сына. Мудрый, злодей, простодушный и не умеющий задавать вопросы. Мы же на женских седерах берем четыре дочери, то есть добавляем голоса женщин к пасхальному седеру. Мы хотим жить жизнью, наполненной смыслом. Мы ищем этот смысл и думаем подобно первой дочери. Иногда мы относимся к жизни несерьезно, играючи, а затем восстаем и негодуем против самих себя же. Подобно второй дочери. Но темная полоса трудностей и беды в нашей судьбе или наши страдания побуждают нас задуматься и меняться. Это судьба третьей дочери. Временами равнодушие становится нашим частым гостем и связывает нас по рукам и ногам так, чтобы не могли мы ничего предпринять. Подобно четвертой дочери. Но надо помнить, что все четыре дочери – это мы с вами. Поэтому нам также важно читать нашу еврейскую историю, чтобы она не превратилась в только в мужской рассказ. Потому что история рождения Маше и история освобождения из египетского рабства начинается не с чудес и казни, как мы с вами знаем, а с еврейского дома, с женщин. Давайте же вспомним их имена. Пожалуйста, пишите в чате, я внимательно читаю. Что это за женщина героини исхода? Вспоминайте. Мирием, спасибо, Вари. Моя Мирьям, сестра Маше, дочь еще одной известной женщины исхода. Кто же, кто же, может быть, мать ее вспомните, Маше, как звали Двора, это прекрасная пророчица наша и воительница, но она не из истории исхода. You have it, все верно, это мать Мирьям и Маше, и Арон еще. Батья, прекрасно, это дочь фараона, которая вытащила Моше из воды да, и воспитала его в своем дворце. Спасибо. И осталось еще раз, два, три человека, которых можно вспомнить поименно. Шифра. Да, и у нее была еще подруга, коллега ее, так сказать. Фу. По, да, по или фо, шифра и по, кто такие египетские повитухи. Да, по одной звезды египетские, по другой еврейские. А в чем их героизм был? Да, в том, что они ослушались приказа фараона и спасали, не, убер, не умерщали младенцев. И осталась еще одна женщина, исхода тоже оказавшая важное влияние на Маше. Эти все женщины его, были его поддержкой и послужили его становлению как лидера. У него был очень мощный тыл. Как говорят, за каждым великим мужчином стоит женщина, а за ним стояла аж их целых шесть. Цепора, ура, Ципора. да! да Ципора. все, бинго! Икора – пора, а, жена Маше, с которой он познакомился во время своего бегства в Медьян после того, как убил египтянина, в виде как он жестоко обращается с евреем. Да, и вот она тоже его поддерживала и родила ему двух сыновей. Спасибо большое. И теперь мы познакомимся на, с нашими героинями исхода немножко поближе, с той стороны, с какой они оказывали поддержку друг другу в а, эти трудные времена. У нас будет три текста, мы сейчас с ними познакомимся, потом мы объединимся в три малые группы, и на основе этих текстов что мы будем делать? Рассмотрим примеры взаимопомощи женщин-исхода и обсудим, как мы можем поддерживать друг друга, основываясь на опыте героинь Песоха. Да, почему? Потому что мы же не случайно вдруг собираемся каждый год и вспоминаем историю Песоха, да? или читаем Тору из года в год одно и то же. Это мы делаем для того, чтобы чему-то научиться, извлечь уроки для нас сегодняшних, да, из прошлого, чтобы нам э, стало... Жить хорошо и правильно. И вопрос мы видели, теперь первый наш слайдик. Народ Израиля был выведен из Египта в награду за праведниц того поколения. Когда еврейки набирали воду для своих мужей, Всевышний делал так, что вместе с водой попадали в их сосуд маленькие рыбки. Ставили женщины на огонь по два котла. В одном варилась рыба, в другом подогревалась вода. И приносили они воду своим мужьям, и кормили их, и поили их, и умывали их, и целовали мужей, склоняя их к близости. Зачав, женщины возвращались домой. А когда приближалось время родов, они шли и рожали под яблонями. Как написано, под яблоней родила тебя мать твоя. Это нам говорит Талмуд. Пожалуйста, следующий текст о примерах женской поддержки друг друга. Зачитай его я. Они оставили мальчиков живых. Поступки повивальных бабок еще более достойны похвалы, нежели хвала, воздаваемая им в первой части стиха. Они не только ослушались приказа фараона, они осмелились проявить милосердие к спасенным младенцам. Для тех, кто был беден, в в богатых домах собирали воду и еду, чтобы младенцы могли выжить. И об этом пишется в Митраж Раба. Спасибо. И, третий, и текст. третий текст. И взяла Мирьям пророчица сестра Арона в руку свою тимпан, и вышли за ней все женщины с тимпанами и в хороводах. Спасибо. И теперь мы объединимся в три И будем а, в них беседовать, как вот использовать на опыт героини схода и оказать, что мы можем сделать для того, чтобы поддержать своих подруг сейчас. Девочки, вот нам не хватило времени. Мы прям на полстой буквально прервались. Кому не хватило времени, пожалуйста, допишите. Нам тоже не хватило времени. Времени, да. Нам, нам всем не хватило времени. Мы рассчитываем, что у нас еще есть пару минут. Но ну, как-то так быстро пролетело. И у нас только два человека успели выступить из желающих. И, пожалуйста, я спрошу в чате, сейчас еще минуточку дадим, поделитесь примерами поддержки друг друга. Это же мы не просто так делаем, потому что для того, чтобы обменяться опытом. Как сейчас можно поддержать своих подруг? Давайте еще минуточку. Напишите, пожалуйста, в чате, не стесняйтесь, кто не успел кто хотел сказать, чтобы это, закрыть этот гештальт. И как? Потому что это основная цель нашего мероприятия, да? извлечь уроки из прошлого и в будущем, в настоящем, жить более счастливыми и осознанными. И делиться с друг другом своим опытом, позитивом, поддержкой. Не стесняйтесь, пишите, пожалуйста. Просто быть рядом не осуждая. Да, Лен, спасибо, это очень важно. Входим к пожилым, поздравляем с праздником и встречаться, разговаривать. Отлично, спасибо. Ирочка, вот я выложила то, что говорилось нашей подгруппе. Угу. Угу. Не делать зло, не говорить болезненные слова, дать совет, выслушать человека, обратиться за помощью, помочь сделать для человека то, что он не может сделать. Поплакать вместе, посочувствовать. Позвать подруг прийти на шаббат, просто пожелать доброго утра или ночи, согласна? Встречаться, разговаривать, еще какие-то есть у вас? Да, собираться вместе, помогать друг другу, давать знаком, спасибо. и хочется давать что-то, давать задаку и делать вообще добрые дела, да, Гмилут Хасадим. Задака – это один из видов Гмилут садим добрых дел, которые мы можем делать материально. Но она может быть, задака, сделанной добрым словом и просто физической помощью, да. Вы умеете там шить, вышивать, сделали что-то для других. То есть бывает разное. Спасибо большое. Ну, давайте еще прям 10 секунд, если кто-то хочет дописать, мы это озвучим. онлайн встречи для тех, кто не выходит из дома. Действительно, очень важно, чтобы люди не чувствовали себя изолированными, да, радоваться друг за друга, молиться вместе, да, и делиться позитивными новостями. Главное быть вместе. Вот благодаря этому проект Кэш столько лет и живет, потому что мы вместе чувствуем силу нашего этого женского единения, силу женского круга, за да что вам большое спасибо. И очень показательно для нас, что женщины исхода показали еще в те далекие времена, как нужно действовать в сложных обстоятельствах. Шифры и Фуа, как мы уже узнали, вопреки приказу фараона, помогали и спасали, поддерживали роженец. Они нашли свой путь, форму внешнего согласия. Соблюдали договор, роды принимали, но на открытую конфронтацию они не пошли. И этим сохранили свой душевный мир и помогли нуждающимся. Внешнее согласие – их оружие. Они избежали наказания и спасли много жизней. И самое интересное, что Машета научился у своих спасительниц этому внешнему согласию. Помните, когда он у фараона отпрашивал народ, он пришел и сказал, отпусти нас только на три дня, мы принесем жертву свою, своему богу и вернемся назад. Ну, соответственно, они, евреи, не вернулись, ушли, все остались живы и здоровы, и, собственно говоря, Маше выполнил свою миссию, благодаря этому внешнему согласию. А Мирьям? Мирьем вела за собой, ее песня – это пример лидерства и поддержки, которую она оказала своим подругам. Она была учителем женщин. Чему же она их научила? первые минуты освобождения она вдохновила своих подруг просто выйти танцевать. Она не приказывала другим, что делать. Просто взяла свой тимпан и начала танцевать. И за ней последовали тысячи. И когда они бродили по пустыне, куда бы мир ним ни шла, за ней шел колодец с водой. И он стал центром, к которому притянулась вся община. Лен, микрофон. Выключили, да. Чему мы можем научиться у женщин-лидеров этой истории, Мириам, Батье и так это тому, что мы можем вести за собой, соединяясь сначала с самими собой, нашими желаниями, убеждениями, ценностями, а потом с другими, давая возможность тем, кто нас окружает, действовать. Когда мы берем на себя лидерство в малых или больших делах, то делаем это, чтобы внести изменения, которые хотим видеть в нашей личной жизни. И хотим изменить весь мир к лучшему. Самое главное, давайте помнить о силе объединения и синергии. Это, так. Это про проект Кешер. И вообще история Песоха учит нас правильной оценки ситуации. И в ее свете принятие правильных шагов. Мы с вами живем во времена перемен, нестабильности, страха за будущее. И видим, что вражда еще не закончена. Но именно в эти трудные моменты мы вспоминаем наших героинь, героинь исхода. И так же, как они протягиваем руку помощи и поддержки своим подругам. К сожалению, один человек, даже самый лучший, самый хороший, не может убрать несправедливость и насилие в нашей жизни. Но в силах каждой из нас, помня о нашей истории, быть той опорой подругам, которая поможет выстоять. Женщины всегда были опорой не только своих семей и, народов, и мужей, но и целых народов. Мы были источником силы вдохновения. Женской энергии всегда хватало на окружающих. Женщины – это постоянно самонаполняющиеся сосуды, которые щедро раздают добро. Ну и нам самим необходимо пополнять свои запасы энергии. И поэтому второй бокал мы поднимаем за мир и за всех нас, всех еврейских женщин. Дорогие подруги, второй бокал. Амен-бэмэн. Амен. Амен-бэмэн. Амен. Как уже сказано, на женском седере есть особый бокал, который символизирует колодец мирием, который был источником воды для евреев в пустыне, символ того, что нас поддерживает на протяжении всего нашего пути. Песах, безусловно, особенный праздник, потому что во время него происходит трансформация от обыденного к внутреннему, к нашему, к духовному. Главная идея в том, что у нас всегда есть возможность. И, конечно же, пришло время трансформировать наше порабощенное сознание. Перестать быть следствием и, вести, и перестать вести себя как робот, исполняя на автомате все одни и те же действия изо дня в день. стать причиной и заново открыть самих себя, познать настоящую жизнь. В этот день мы сбрасываем с себя оковы, эго в рабстве которого находится наша душа и а, поэтому именно наше это эго нас не пускает на следующую ступень мешая получить то что нам действительно необходимо поэтому освободившись от его влияния мы можем ясно ощутить и увидеть окружающую действительность и создать порядок вместо хаоса в своей жизни евреи совершили исход не согласно обычному порядку развития они перепрыгнули через свое нынешнее состояние и вышли на новую ступень жизни. А как помочь себе в нынешних условиях радоваться жизни, нам подскажет клинический психолог-психотерапевт Еле... Елизавета Васильева. Встречайте, пожалуйста. Всем здравствуйте. Уже очень многие уже повидались мы с вами на тренингах и так принимали участие в онлайн-встречах. Ну, Давайте сейчас разберемся. Очень часто я везде пишу, и все психологи говорят, что дыхательная гимнастика вам поможет. Прежде всего, наверное, нужно разобраться, как ее правильно делать. То есть сейчас глазками находим квадратик. Это может быть телефон, это может быть экран компьютера, это может быть картина. Не знаю, все, что вам квадратное попадется. Смотрите на один уголочек и делаете вдох носом. Выдох ртом. Переводите медленно взгляд на следующий уголочек. Делаете вдох. Выдох. Взгляд переводим. Опять вдох. Опять выдох. Переводим взгляд. Вдох. Выдох. Это упражнение помогает нам справиться и нормализовать дыхание. При панических атаках, если вы видите, что у вашего родственника состояние близкое к панике, либо вы его не можете успокоить, либо у вас сбой mm -hmm. дыхания, вспоминайте это упражнение. Сделать очень легко, потому что вокруг нас очень много квадратных вещей, как бы это и не звучало. То есть у нас всегда есть телефон, у нас всегда на улице есть дом какой-то, окно, и это все можно увидеть. А, помимо этого, у нас есть аутотренинг. А, фразы будут изложены в методичке, так что можно сейчас а, быстренько не брать ручки, не записывать. Это все вам потом пришлют. Первая фраза. День за днем, день ото дня, дела все лучше у меня. Фраза выведена немецким ученым, который считает, что стихотворная форма лучше влияет на наш мозг. И вторая фраза. Сегодня обязательно произойдет что-то хорошее. Разрешаю, все препятствия отменяю. Фразы «разрешаю» и «отменяю» снимают блокировки нашего мозга. Поэтому они лучше усваиваются, чем фраза «у нас все хорошо», которая уже не особо-то работает. Эти фразы произносятся, можно одну фразу произносить с утра, либо записывайте на листочки, прикрепляйте туда, куда вы каждый день подходите, хоть на холодильник, хоть на зеркало, но ну, чтобы вы ее каждый день видели. Прочитали и пошли. Срабатывает женское любопытство. Очень хорошо так. Мы начинаем искать, а что же хорошего произойдет за день? Что же вот сейчас, я же ее произнес, надо вот сейчас обязательно найти вы больше заостряете внимание действительно на хороших поступках. Чтобы этот эффект закрепить, нам нужен дневник положительных эмоций. Это блокнотик, листочек, тетрадка, все что угодно. Кто-то записывает в телефоне, в записной книжке. Там вы пишете все хорошие моменты, которые произошли сзади. Солнышко светит, птички поют. Правда, в Москве снег пошел, но ничего страшного. То есть все вот такие моменты вы записываете, дети порадовали, подошли обняли. Это все действительно позитивные эмоции, которые нам нужно на них заострять внимание. Дело в том, что негативные эмоции, они априори сильнее, чем положительные. И когда вы ложитесь спать, естественно, вы вспоминаете все плохое. Чтобы этого не было, мы вытесняем именно хорошими. Также у нас есть такой метод, как мышечная релаксация. Это когда вам действительно плохо, кто-то из руководства вам сказал плохую-плохую вещь, и вы вот не знаете, как сдержаться, а нужно дотерпеть хотя бы вот 5 минут. Либо дети в школе не справляются с нагрузкой и не знают, как себя сдерживать. Приходят и говорят, мама, ну помоги, вот сделай что-нибудь, я не справляюсь. Как в этом случае быть? Мы сжимаем кулачки. То есть это то, что люди ну, могут сделать без напряга. Это не увидит ни руководство, всегда можно спрятать за спиной, всегда можно где-то под парту, под стол, чтобы это не было видно. Сжимаете сильно-сильно, считаете до 10, и потом резко отпускаете. У вас такое тепло сразу по рукам пойдет. Дело в том, что наш мозг не делает отличия между психологической составляющей и физиологической. И когда мозг дает организму сигнал расслабиться, то есть мы ручки открываем, то, естественно, мозг дает сигнал расслабиться всему организму, в том числе и психологической его части. Это те аспекты, которые нужно учитывать. Далее, вы должны выделить себе 15 минут на себя любимую, обязательно. За эти 15 минут вы можете сделать масочку, вы можете просто полежать в тишине. Вы можете послушать медитацию, релаксацию, но отдохнуть. Эти 15 минут, они необходимы. Не надо откладывать это на воскресенье, не надо говорить, что мы это потом когда-нибудь Сделаем. То есть 15 минут вы в день должны себе обязательно выделять. Если вы выделите час, то это вообще идеально будет. Помимо этого, вы не должны забывать, что должны быть прогулки, общение с подругами. Мы должны смотреть позитивные передачи. И очень главный факт ввиду того, что сейчас происходит в мире, это новости смотреть только утром и вечером. Этого будет достаточно, чтобы быть в курсе, чтобы не переживать, так скажем, о людях, которые находятся там. То есть вы посмотрели, вот есть главные новости, да, все, вы успокоились где-то. Где-то наоборот вам нужно позвонить, вы позвонили, успокоились. И вечером также. То есть вот этот аспект, когда у нас информационное поле переполнено, когда люди постоянно сидят в телефоне, в интернете, постоянный негатив. Его нужно как-то ограничивать. Утро и вечер – это достаточное количество времени, чтобы получить нужную для вас информацию. Поэтому все-таки старайтесь ограничивать. Лучше, если вы действительно переживаете за своих знакомых, друзей, которые находятся, там лучше... Просто звонить им. Позвонили, успокоились, поговорили, где-то они успокоили, и все. Не залазя в новости. Дело в том, что у нас ну, действительно очень много сейчас и коверкуют и преподносят не то, что нужно, и неправду. И пока мы получим опровержение на это все, мы действительно себя уже накрутим. Вот это нужно избегать. А старайтесь заниматься спортом. У меня сегодня такой пример был. Я просто пришла уже еще с одного мероприятия, и бабушка сегодня 70 лет, когда я спросила, а у вас есть тревожные состояния, депрессивные состояния? Она говорит, какая тревога, какая депрессия, я каждое утро танцую. Поэтому, девочки, танцуйте. Занимайтесь зарядкой, гуляйте на природу, веселитесь, общайтесь с друзьями, поддерживайте друг друга, рассказывайте анекдоты, смотрите комедийные какие-то сериалы, либо фильмы, и все будет хорошо. Я думаю, все. Спасибо большое, Елизавета. Мы э, действительно такие очень простые технологии, но которые вот, э, можно применять э, ну, действительно в нашей обыденной жизни. И я уверена, что они, конечно же, нам помогут. Спасибо, да, Лиза. Спасибо огромное. Среди героинь а знаете, были нееврейские женщины, батя и цепора. Мы сегодня их уже вспоминали. Поэтому предлагаю поднять третий бокал в честь наших подруг разных национальностей, с которыми мы дружны, с которыми мы вместе действуем, с которыми мы вместе изменяем мир. Конечно же, в завершении Сыдра мы говорим нашу... Молитву, наше благословение «Лешана Аба Бирушалая обнуя в следующем году в отстроенном Иерусалиме. И самое главное, конечно же, это Иерусалим отстроить у себя внутри в душе. Ирина? Это так. И а, сразу же у нас тут подоспел четвертый бокал, который мне хочется, нам всем хочется посвятить женщинам проекта Кэшер всего мира и поблагодарить за все эти годы вместе за нашу поддержку вас наших дорогих лидеров активисток и хочется пожелать осознанности и позитива и черпать силы в этом в нашей еврейской традиции поделюсь с вами как такое, таким благословением пожеланием молитвой о спасении извините Извините, техническая неполадка, ребенок хотел присоединиться к женскому седру. Это проактивная девочка, но не умеющая еще говорить, поэтому пришлось ее изолировать. Вот. И, и, и поэтому хочется пожелать вам и такое специальное благословение, прочитать всем нам. Я его написал один штензальц Равин, который много лет тоже с проектом Кэша сотрудничал в программе Бейт Бина». Я сама учился, многие мои коллеги, и очень дал много становлению нашей организации в том виде, в котором она есть сейчас. И будет, прежде чем вас зовут они, я отвечу им. Еще говорят они, а я услышу. Ишиягу 65.24. Царь вселенной, отец милосердный, владыка суда, смилостивайся и спаси своих детей, обитающих в твоем мире, который ты создал в своем милосердии. Спаси их от невидимого врага, избавь их от смерти, защити их от ужаса. Пошли, молю свой свет, чтобы осветить разбитые сердца сирот, отцов и матерей, мужчин и женщин, потерявших своих близких. Пошли полное исцеление больным и инфицированным, тем, кто находится на искусственном дыхании и обособлен в уединении. до сил и стойкости, надежды и чаяния своему народу, стране и миру. Царь миров, пошли народам разума чтобы удалить их из сердец их враждебность к другим в этот трудный час. Пошли свет твоей милости в сердца верящих лжи. Раскрой глаза простодушных, прислушивающихся, прислушивающихся к наговорам. Пошли, дух справедливости и правосудия, в твой мир. Помоги людям возводить и возрождать, исправлять пути мира, стать опорой для тех, кто действительно страдает. Отец милосердный, верный своему завету, уже настал час оповестить твой мир о спасении и избавлении. Утешить всех своих детей. Дай им мир и благословение, свет и радость. Амен. Амен. Ну, мне к вам предложение: пожелать друг другу, чего вы хотите. Свои пожелания вы можете написать нам в чате. А мы действительно вам желаем. Я, как человек, отвечающий очень много за красоту в проекте Кешер, желаю всем нашим женщинам быть самыми красивыми не только в празднике, но и всегда. Я вижу, что вы сегодня собрались в своих общинах, вы нарядные, замечательные. У вас сегодня появилась наконец таки возможность собраться всем вместе. Поэтому красота спасет мир, девочки. Всегда, подруги мои дорогие, будьте красивыми и счастливыми. Девочки, а я желаю, чтобы мы вместе все были в еврейской традиции. И пусть наше совместное поддержание традиций, обычаев станет нашей опорой. А я, дорогие мои, желаю вам, чтобы те примеры библейских, еврейских женщин вели нас дальше вперед. И еще... Я очень хочу, чтобы все мы гордились нашими детьми, нашими внуками, и чтобы это чувство переходило от века к веков, начиная от исхода. А мы ждем еще ваши пожелания в чате, и, конечно же, сейчас будет замечательная песня. А мы хотели бы попросить а, а, Кате нам разрешить включить микрофон на минуточку, чтобы пожелать. Может, кто-то хочет сказать лично? Свои конечно, слова подруга. Конечно, это будет. Включи, пожалуйста, Катя, микрофон и участвует. услышать да. ваши голоса. Не только увидеть ваши замечательные глаза, но и услышать ваши голоса. И ног, всем здоровья, здоровья, и еще раз здоровья. спасибо. спасибо. спасибо. Спасибо большое, что включили микрофон. Спасибо, что включили микрофон, мне писать, потому что трудно, не могу писать. Желаю мира, добра, счастья. Желаю, чтобы Всевышний дал нам здоровых детей, кому детей, кому внуков, здоровых, счастливых, и чтобы у них были здоровые, счастливые родители. Бабушки и дедушки, да? Кому? Бабушки. Спасибо, Танечка. Здоровья Спасибо. тебе, дорогая. Спасибо. Я хочу всем пожелать еще даже если на душе как-то плохо, грустно, даже если есть действительно какие-то проблемы со здоровьем или с деньгами, не унывай. все равно это полосы, черная полоса обязательно сменится белой, все будет хорошо, скоро весна, и надеюсь, потому что идет седьмой месяц зимы. Жизнь продолжается, правда? Да, все равно все будет хорошо, все равно будет радостно. С вами так тепло, с вами так радостно. Утром было вообще отвратительное настроение, хотелось кого-нибудь прибить, а сейчас уже не хочется. Замечательно. Значит, наша миссия удалась, Мария, спасибо. Да, да, да, вот она, сила женского круга. Спасибо большое. Девочки, можно вам большое пожелание от нашей Волгоградской группы? Мы тут собрались. приветствуем. Женщины разных национальностей, но все думают только с мыслями и с пожеланиями добра, света, мира, тепла, радости, здоровья и всего самого-самого замечательного, что может принести этот праздник. Спасибо! Штучки, кто же передает вам привет? привет. Урск замечательно, Бурск, мы привет. вас любим. А Это, женщины, мы тоже собрались мы, мы тоже да. шла. Добро пожаловать. А что видеть ваши лица. все освободились от всех межгод. и была у вас свобода. На душе было свободно, мирно, ну, гармония в душе. И вот каждая Спасибо. девушка женщина нам скажет, чтобы что в семье только царили мир, доброта, счастье, доброта, здоровье. Были. да, чтобы мы все были как женщины счастливы, чтобы у нас все было женское счастье, чтобы наши детки все были здоровы, чтобы, на наши, да, чтобы наши мужчины были дома, чтобы они не были на войне. Так что всем здоровья, счастья и Махачкала с вами. Спасибо, Махачкала. Махачкала. Махачкала. Махачкала. Махачкала. Махачкала. Протолел. Орел, Протолел, да. Орел, Орел Всем мира, добра, спасибо большое за это утро. вот. И Мы надеемся, что все наши молитвы будут услышаны и мир, добро и благополучие воцарит вот на земле. А мы, И мы желаем всем мира, крепкого здоровья. Мы очень рады всех видеть и находиться в таком большом кругу. И мы вам всем шлем нашу любовь и всем лыхаем. лыхаем мы получаем, да? лыхаем. Спасибо, Спасибо девочки. девочки. Привет всем из Девстваря. Привет. Baby. Ой, как мы рады, что вы к нам присоединились, вы yes. такие далекие, но такие родные. Да, мы очень рады что вас видеть всех, особенно я, потому что я уже вижу знакомые лица, это вдвойне приятно и очень тепло на душе, вот, очень приятно было всех услышать, увидеть, присоединиться к вашему теплу и свою частичку тоже вам своего тепла послать. Несмотря на то, что мы на севере, мы здесь немножко заморожены, у нас здесь до сих пор снег, морозы, сейчас проходят лыжные гонки, но у нас здесь вот в нашем кругу очень тепло и на душе, и на сердце. Спасибо, что э, мы теперь тоже с вами, мы вас любим. Э, общем, а мы чувствуем вам... ваше тепло. Мы чувствуем, Спасибо, чувствуем да. Спасибо, скоро увидимся. Скоро мы растопим ваш снег. Приезжаем. Спасибо большое за добрые пожелания. Вот. Если мы уже поделились своими приветами и пожеланиями, давайте посмотрим прекрасную песню в исполнении девушки, которую вы все знаете, большинство из вас. Это наша Юлия Завальная. Она специально подготовила такой подарок-сюрприз для всех лидеров проекта Кэш России». Башана, ава, не шевель песет вен дедот я ладим без и сахаку то песет бен хабайт башана, башана, башшана башана, А А она вимадум Я в шеллу от Ха шуце но нимла шухан В ходреддум И с юэлем хаах это ним яша веанан O ture kamatofie bashana bashana haba otire, otire, kamatofie bashana bashana haba bashana haba. נפרוס כפות ידיים מול כהור חניגר חנבן ענפה לבנה תפרוס בנור חנאים ושפצח שמי ישרח לתוכן עוד תראה, עוד תראה כמה טוב יהיה בשנה, בשנה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 Мазлтов. Спасибо большое. Замечательно. Мазлтов. Да, вот текст нашей прекрасной песни. В будущем году все будет хорошо. В этом тоже. Спасибо вам еще раз, дорогие подруги. Еще раз 28-м женским седером проекта Кэшер. Поздравляем! Желаем вам подготовиться к песаху достойно. И теперь вы вооружены. И мы всегда вместе. До следующих встреч. Всего вам самого доброго. Всего самого самого доброго. Всего доброго. До встречи. Спасибо вам. Счастья и благополучия. Мы вместе... Это так. Мы вместе и поддержим друг друга всегда. Да. Да.